Trade-in – это схема покупки нового автомобиля, при котором покупатель передает продавцу свой подержанный автомобиль в счет оплаты за новую машину, а разницу в стоимости доплачивает. При этом покупателю не приходится ждать, пока его подержанный автомобиль продадут, он сразу получает новый. Такая схема кредитования уже давно популярна за границей, становится она все более популярной и в нашей стране. Преимущество схемы Trade-in – это удобство. В течение всего лишь 4-4 часов вы можете пересесть со старой машины в новую. При этом автосалон возьмет на себя все трудозатраты, связанные со сменой регистрации старого автомобиля и нового. Также вы не несете такие дополнительные расходы, как оплата рекламы, оплата места на рынке, а также не подвергайтесь риску мошеннических операций при продаже своего автомобиля на рынке. Впрочем, у трейд-ин есть один существенный недостаток. Старый автомобиль в этом случае оценивается на 10-15% ниже его рыночной стоимости. Если вы предоставляете старый автомобиль в качестве аванса по кредиту на новую машину, то такая схема будет называться «Trade in Credit». При этом все дополнительные издержки, такие как страхование машины, комиссии банку, Перерегистрация будет уточнена так, что клиенту не придется нести дополнительных расходов. Такая схема идентична кредитованию на покупку новой машины. Стоит отметить, что трейдинг-кредит не развит в нашей стране. Недостаток. Вариант более трудоемкий и занимает больше времени. Необходимость уплаты продавцом 5% подоходного налога и 1,5% военного сбора в случае, если для него это не первая продажа авто в течение календарного года. Преимущество. Дилеры, работающие по схеме трейдинга, In, могут взять машину на комиссию и без покупки новой, взяв за это 2-5% ее стоимости или фиксированную сумму 300-500 долларов США в зависимости от салона и марки автомобиля. Выгоднее всего принимать участие во втором этапе схемы Trade-in, а именно покупать машину, которая была сдана по этой схеме в автосалон. Причин этому несколько. Во-первых, эта машина могла первоначально быть куплена у этого дилера, поэтому узнать историю этой машины несложно. Во-вторых, при приеме машины по схеме trade-in дилер очень тщательно проверяет все документы на машину, поэтому вы не рискуете купить автомобиль с криминальным прошлым. Следующее преимущество – это то, что вы будете реально знать о всех технических характеристиках и состоянии машины. Кроме того, цена машины, переданной по схеме Trade-In, обычно ниже, чем у конкурентов на рынке. Это связано с тем, что автослон не заинтересован задерживать автомобили, переданные по схеме трейд и стремится реализовать их как можно быстрее. Обычно они не задерживаются больше одного месяца.